Здравствуйте! Я рад приветствовать вас на канале Питер Корбатьюкс. Как вы думаете, как вы считаете, как полагаете, о чем думает этот молодой, симпатичный, красивый и сильный мужчина? Он думает о настоящем, размышляет о прошлом и также думает о том, что его ожидает в будущем. То, о чем думает этот мужчина, мы должны ответить в настоящем времени, в прошедшем времени и в будущем времени при помощи модального глагола can. Can – это настоящее время. Could – could это прошедшее время could, прошедшее время, и will be able, это будущее время. Запомните, нельзя сказать в будущем времени I will can. Никогда will с can совместно не идут рядом. В одном предложении они не могут идти, если они стоят друг за другом. Никогда. Поэтому, как сказать на английском в настоящем времени? Мужчина не умеет не может это отрицание в настоящее время при помощи модального глагола can итак, как сказать мужчина не умеет уметь, кстати, переводится как can и значит, он может значит can он умеет, тоже будет can а как сказать мужчина в настоящее время не умеет мужчина не умеет и мужчина не может ответ один he can not или he can't he can not он не может он не умеет или man can not мужчина не может не умеет а теперь нам необходимо подумать как в прошедшем времени ответить на вопрос мужчина не сумел бы тоже отрицание прошедшее время. Там, где сумел бы, это прошедшее время всегда, надо запомнить. Умел бы, сумел бы, мог бы, смог бы, не смог бы, смогли бы, не смогли бы, она смогла бы, не смогла бы. Это все прошедшее время. Итак, мужчина не сумел бы. Man could. Одним словом. Мужчина не сумел бы. Сходить в кино написать очерк, значит, проплыть дистанцию he could not мужчина не сумел бы he could not запомнили или he could not и в будущем времени в будущем времени я уже говорил, что после will can, модальный глагол, не ставится так же, как после will не ставится частица to никогда Поэтому англичане заменили. Значит, он не сможет. He will. Элемент будущего времени will на be able. Be able. Вместо can стоит глагол быть. Be able. Он не смог бы. Он не смог бы. He will not be able. He will not be able. Мужчина не сумеет. В будущем.